Друзья, 2022 год заканчивается. Мне бы хотелось подвести небольшие итоги вот нашего 2022 года. Год был непростым для всех, мы все это знаем. Но в этом году у нас было достаточно много интересного, нового, достижений, да, которыми хотелось все-таки и поделиться, может быть, похвалиться. Да? Похвалиться чем хочется? У нас появился новый сайт. 10 лет мы работали на старом сайте. Вот в октябре месяце мы переехали на новый сайт, новый движок. У нас появился, где-то весной мы вывели новую марку «Пряноед». «Пряноед» — это спе специи для гриля. Интересные вещи там. Десять номинований прям классные получились. У нас обновились специи для кулинарии. Вот буквально недели три назад обновили. Это новая смесь говядины, свинина, курица для плова. Там, ну, в общем, много-много интересного и разного. Вот в 2022 исполнилось нам десять лет. Ну, мы это громко не отмечали, но все равно для себя, вот как веха такая, нам 10 лет. Ну, и немножечко о планах. В этом году у нас появляется новый канал. Новый канал, посвященный только термокамерам. Называется он «Термокамера. Ем колбаски». Уже записали много-много роликов. Вот, кстати, они за моей спиной. Вы их видите, да? Ну, почему не похвалиться? И впереди много интересного. Но, конечно, о планах... Нельзя говорить. Вот чуть-чуть позже вы все узнаете. И сегодня мы решили как раз оформить стол блюдами с использованием наших пряностей. Сейчас я покажу, как я это делал, и мы вместе с вами попробуем. Праздники для того и даны, чтобы получать удовольствие. Удовольствие. Ну что, попробуем. Уже не терпится. Конечно, плов это дело такое сугубо интимное. И очень личная. Очень много точек зрения на, на плов. Вот это моя личная точка. Хорошее сочетание специй. Прям все, все тона нужно, подобранные. Чуть-чуть я многовато сыпанул, конечно, но по специям очень хорошо. М -м -м. Сам себя хвалю, понятно, что никто не похвалит. Ну, вы уж меня похвалить, там лайк поставьте. Как еще. Рыбочка теперь началась, да? Попробуем. Смесь для рыбы наша новая. Ммм, даже немножечко, ой, слушайте, сложно понять, какая нота первая. Слушайте, я один из немногих раз, когда я не могу четко дифференцировать специи, потому что их здесь порядка 13. Ну, 12 или тринадцать, я уж не помню. Много, букет большой, глубокий, и ты вот по этим этажам скачешь и не понимаешь, что у тебя. Но это вкусно, однозначно это вкусно, ярко, пряно, вот прям мощно пряно, и это вкусно. Ну и красиво. Я вижу, что это красиво. Так, а что же у нас Хмелицунели? Как о себе заявили? Хмелицунели сумели, и ты сможешь, да, как у тебя шуточки с Оренкой? Классика. М -м -м -м. Вот классическая смесь. Там тоже, по-моему, 13 ингредиентов. Ай, кориандр, мята, Ай, укропчик, М -м. ой, тут и все, тут все, все, все, М -м. не сочный как, получилось, обалденно, ребята, очень, очень вам рекомендую, все остальное я пока еще не сделал для вас в виде блюда, но обязательно сделаю в виде ролика, ну а сейчас маленький сюрприз. Ну, собственно, сюрприз. Ксюша, моя жена, и собственно редактор от всего нашего канала. Вот все, что здесь происходит, вы видите много лет подряд делает Ксюша и пишет, в том числе мои ошибки, записывает. Куда? Специальный дневничок. Я, Ксюша, очень тебе благодарен и спасибо, что ты наконец решила появиться вот в нашем Эфир. Не в первый раз. Ну, сегодня да. отдельное спасибо. Я думаю, стоит выпить. А я могу сказать? Пожалуйста. Я бы хотела поблагодарить зрителей за то, что вы столько лет смотрите про колбасу, про мясо, про мясо, про колбасу. Поблагодарите Пашу за то, что он все время делает колбасу и... Не утомляется, он с задором это делает. Даже мне до сих пор интересно на это смотреть. О, я кстати, тебе признаюсь. Да, серьезно? Да. Кстати, да, после каждого классного выпуска она такая, блин, да почему же я не попробовал эту колбасу? Ну да. почему ты мне не принес? Почему ты раздал всем и мне домой домой не принес? Так, вот мой список. Вот мне это, это и вот это сделаешь. В следующий раз обязательно. Паш, мы с Новым годом людей поздравляем. Ребят, любви вам. Ты подожди, а, уже, Да подожди. Надо сначала открыть шампанское. Сейчас, сейчас. сейчас. Раз, два. <смех> <смех> <смех> а, так вот, хочется выпить и пожелать вам в новом году, ну наверное, все-таки побольше тепла, добра, мира, спокойствия. И чтобы у вас все получалось в жизни. Я рада, наконец, что этот год тревожный заканчивается. И хотела бы пожелать, чтобы 23-й год был годом сбывшихся надежд. Чтобы все у нас было хорошо. Мира, добра и любви. Да. А ты помнишь, как э, ради съемок э, нового гриля я затащил тебя в палаточный лагерь? Это было вот этим летом. Поехали в палаточный лагерь. Для нас был это прям вот новый опыт. Мы пытались надуть, ну, для того, чтобы красиво пожарить стейк на, на, на гриле, на картиночке, мы решили переночевать, ну, так, потом вдруг понравится, с детьми тоже попробуем, да, переночевать в палатке. И мы пытались накачать один из матрасов. Причем первый начала. 11 матрасов. Один из матрасов один из матрасов, ну, я с собой там нагрузил, значит, быстро накачал, и такая, ху, ну, как-то я устал немножечко, ну, давай ты следующий накачивай. Я такой, ну, давай попробую. Я такой, минут 15 его накачивал, а он сегодня накачивает. Думаю, ну, как же так, моя жена накачала за две минуты, а я не могу, ну, что же, я такой, такой. Вот, в итоге оказалось, что его мышь прогрызли. Такие дыры Это было очень смешно. Так вот, я к чему. Мы для вас Пытаемся что-то придумать в меру своего, так скажем, разумения. И... Э... Умственных способностей. И я очень рад, что некоторые наши ролики находят у вас отклик. Да, кстати, можно я врежусь. Я так благодарна за эти комментарии. Да, кстати. За то, что вы действительно... Пишите очень добрые комментарии. Насколько я знаю, ты крайне редко удаляешь какую-то гадость. Я практически не удаляю. Спасибо Никакого большое. Пишите больше. Это так приятно. Напишите ей, что она красивая. Она ей так нравится. Все. С Новым годом. А мы как, за рулем поедем? Свадьба, горько.